Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Про спорта. Говорить мы сегодня будем конкретно про футбол». Итак, 18 апреля на Кубани стартовал самый главный из региональных футбольных турниров – чемпионат высшей лиги Краснодарского края. Волею судеб геленджикский «Спартак» матч своего первого тура провел на выезде в Анапе. Впрочем, об этой игре, так же как и о результатах всего первого тура, мы поговорим несколько позднее. А сейчас коротко вспомним, как наша команда провела в общем подготовительный период. Подготовка к чемпионату была проведена на высоком уровне. Главный тренер команды Денис Попов собрал своих подопечных на первый сбор сразу по окончании традиционных зимних мини-футбольных городских турниров, в которых спартаковцы принимали самое активное участие. К тому же по результатам этих соревнований получили приглашение в команду еще ряд перспективных молодых игроков, которые обратили на себя внимание тренеров Геленджикского Спартака. Весь план основной как бы был выполнен. Сейчас мы, как бы, оставшиеся эти две недели непосредственно готовимся к матчу с Анапой и. И с Динской здесь, э, на своем поле. Да. Огромное спасибо главе города, учредителям команды, спонсорам всем. То есть, видите, самый прекрасный стадион, условия. Все для футболистов создали. Э, все наилучшие, как говорится, условия. Теперь осталось дело за ними, за нами, э, как бы воплотить это все в результат. Во время подготовки к стартующему чемпионату, помимо усиленных тренировок, геленджикским «Спартаком» было сыграно около двух десятков товарищеских матчей, в том числе с командами второй лиги российского чемпионата. В большинстве из проведенных встреч был достигнут положительный результат. Так, со счетом 3-2 была обыграна Владикавказская ланя. Со счетом 2-1 геленджичане выиграли у мастеровитого биолога из Новокубанска. При этом тренерский штаб нашей команды наигрывал самые разные комбинации, выводя на поле как игроков основы, так и дубля, смело экспериментируя с играющими составами. У нас обойма сохранилась, основная, та, которая была и дала результат во втором круге. Точечно мы поменяли там трех игроков буквально. Вот. Поэтому я думаю, что у нас сейчас, слава Богу, если травмы не будут мешать, должно быть все хорошо. У нас добавились Анатолий Малков, два брата Ашкаловых вернулись. И Черкашин со Скакуновым тоже очень неплохо отработали. Товарищеские матчи показали, что команда готова неплохо, все по нарастающей как бы идет. Результаты показали, что мы на, на правильном пути. Основу команды, если сторожило. ветеранов, хотя сами спартаковцы не очень любят применительно к себе это слово, болельщики команды хорошо знают. В помощь к ним в этом сезоне тренерский штаб команды пригласил еще несколько опытных игроков. Один из них представитель известной футбольной династии Олег Цымбаларь. И наш земляк, уже успевший выступить за юношеские сборной страны, за Волгоградский ротор и ряд ведущих команд Казахстана Анатолий Малков. Я с малых лет еще уехал в Волгоград, спорт интернат. За Геленджикский, ну, вернее, за Геленджик я не успел поиграть. Играл за детские команды. Практически 20 лет спустя вот я вернулся домой. Приехал, увидел этот стадион прекрасный. Очень даже на хорошем уровне здесь все сделали. Ну и отдельно хочется сказать о приглашенных в команду молодежи. Она старается. В основном обкатку молодые спартаковцы проходят в дубле в играх на кубок губернатора Кубани, но в случае необходимости всегда готовы выступить и в основе. Благо, накопленный кое-кого опыт на это уже позволяет надеяться. Так Алексей Филиппович, приглашенный в команду год назад, неплохо проявил себя в играх именно за дубль. Второй год уже играю, мне очень тут нравится. И отношение очень хорошие к команде. Из ребят, вот из полевых игроков, кто больше так подскажет советом? Наверное, Стасик Малород. Да, это вот он. Он как самый забивной в нашей команде. Да, и в, в первой имею в виду команде. Он э, подскажет. То есть вы, потом после игры вы разбираетесь? Да, разбираем, как... да. Он подсказывает, где ты, какая, какая, ну. На поле, какая у тебя была позиция, да? какие были ошибки, мы это разбираем и учимся. В этом году для участия в краевом чемпионате заявилось 14 команд. Это многое означает, что команды в этом сезоне будут играть без перерывов и без выходных. Ну а теперь несколько слов о том, какие именно команды будут противостоять геленджикскому «Спартаку» в стартовавшем чемпионате. Из старых знакомых выделим команду «Анапа», которая обиженная прошлогодней бронзой в этом году твердо нацелилась на золотые медали. Краснодарский ГНС «Спартак», поменявший своего главного тренера, также не скрывает своих самых амбициозных планов. Нельзя также скидывать со счетов и такие сильные команды, как «Понтас» из Ивитизева Сочи 2, «Тимашевский прогресс и Тихорецкий труд, игры с которыми и в прошлом сезоне складывались не просто для Спартака. Пока трудно что-либо сказать о таких новичках лиги, как Олимп Универспорт из Краснодара и Пионер с Ленинградской, кроме того, что высшую лигу они прошли, удачно выступив в прошлом году в турнире на Кубок губернатора. Идинской район выставил в этом сезоне сразу две команды. К известной нам уже по прошлому году команде ПСК добавилась команда Динкес. Одним словом, состав высшей лиги в этом году, по оценкам специалистов, не слабее прошло. ГНС вот даже сейчас они находятся на сборах были, то есть все готовятся полноценно, как бы чемпионат будет интересный, я думаю, сложненький, но интересный. В преддверии большого футбольного сезона серебряный призер чемпионата прошлого года Геленджикский «Спартак» встретился со своими преданными болельщиками. Об этой встрече, которая прошла в Малом зале Дворца культуры, мы уже рассказывали в информационном выпуске. Здесь состоялась своеобразная презентация вновь организованного фан-клуба команды и знакомство с новыми игроками, которым уже через два дня предстояло в первом матче стартующего чемпионата защищать цвета своего нового клуба. В Анапу для болельщиков команды городской администрации был организован бесплатный автобус и зрительская поддержка геленджикского «Спартака» на трибунах Анапского стадиона была обеспечена. Несмотря на довольно холодную, далеко не весеннюю дождливую погоду, фанаты геленджикской команды ни на минуту не прекращали активно болеть за своих любимцев. К сожалению, этой активности не хватало на поле. Можно предположить, что стартовое волнение мешало раскрыться в полной мере обеим командам. А Анапчане, желая взять реванш за прошлогоднее поражение, старались держать игровую инициативу в своих руках. Но геленджичане грамотно оборонялись, и опасных моментов в первом тайме практически не было создано. Напротив, хозяева поля отметились неоправданно грубой игрой, которая на 20-й минуте едва не привела к тяжелой травме одного из основных игроков «Спартака» Арсена Гаспаряна. Арбитр был вынужден показать желтую карточку игроку анапской команды лишь под воздействием возмущенного шума трибун. Дальнейшие события, изобиловавшие прочими мелкими нарушениями, к каким-либо более менее смысленным действиям в атаке обеих команд не привели. После перерыва тренерский штаб Геленджикского спартака произвел значительные перестановки. В обороне были усилены фланги, которые в первом тайме оказались самым уязвимым местом гостей. Поменялся рисунок игры и в контратаках спартаковцев. Это позволило нанести несколько опасных ударов по воротам хозяев поля, которые голкипер не без труда, но сумел отразить. На 65-й минуте. Тянопчане, в свою очередь, наносят первый за весь матч по-настоящему опасный удар по спартаковским воротам, и мяч проходит в сантиметрах от штанги. Спустя 10 минут аналогичная ситуация сложилась на противоположной половине поля, но форвард Геленджичан, оказавшись в одиночестве перед воротами Анапы, не смог переиграть голкипера. В концовке матча напряжение заметно возросло. Хозяева поля едва ли не всей команды перешли в наступление. Спартак также едва ли не всей командой оборонялся. 6 минут к основному времени добавил арбитр матча, но счет в игре так и не был открыт. 0-0. Таков итог первой игры геленджикского «Спартака» старта в вашем чемпионате. И эту ничью скорее следует занести в актив нашей команды, потому как добытое на чужом поле очко во встрече с таким принципиальным соперником, как команда города Анапы, дорогого стоит. Ну а теперь несколько слов об остальных результатах первого тура. Большой счет был зарегистрирован лишь в одной встрече. Тимашевского «Прогресс» с дебютантом из динской команды «Динкэс». Победу со счетом 5-0 держал опытный «Прогресс». Сенсация тура «Краснодарский геннезд «Спартак». Проиграл еще одному дебютанту лиги призеру прошлогоднего губернаторского турнира команде Олимп Универспорт со счетом 2-1. Понтас, из его в гостях, в с Ленинградской с таким же счетом переиграл местный пионер. Результаты остальных матчей вы, уважаемые телезрители, видите на своих экранах. Итак, благодаря пяти сухим забитым мячам в лидерах после первого тура оказался Темашевский прогресс. Еще три команды имеют абсолютно равные показатели и делят второе-четвертое и места. Это Олимп-Универспорт, Понтас и Сочи 2. Геленджикский Спартак и она заработав по одномочку за нулевую ничу, делят 6-й, места. Но бесспорно уже следующий второй тур, который, кстати, геленджичане проводят на своем поле, внесет кардинальные изменения в эту расстановку. Тем более, что геленджикский «Спартак» ставит перед собой самые высокие цели. Цель у геленджика всегда была одна – быть вверху. В этом году, я думаю, если мы в том году были вторыми, то мы не можем других целей ставить, чтобы быть ниже. Нам осталось только напомнить, что матч следующего второго тура Геленджикского «Спартака» состоится в субботу, 25 апреля, на городском стадионе «Спартак». Геленджичане принимают команду ПСК «Станицы Гинской». Матч будет предварять красочную церемонию открытия чемпионата, которая начнется в 16 часов. Итак, наша программа подошла к концу. Еще раз призываем всех болельщиков, всех любителей спорта поддержать Геленджикский «Спартак» в стартовашем чемпионате Краснодарского края. И до встречи на трибунах нашего стадиона.